Допотопное да обмундирование российских солдат. И это при 45 миллиардах долларов только официальных расходах на армию в год. Вспомните уютные апартаменты министра обороны Шойгу. и посмотрите на экипировку росгвардии. Есть еще вопросы. После аннексии Крыма в 2014 году Борис Немцов выступил на антивоенном митинге в Москве, и через год после этих слов, 27 февраля, Немцова застрелили на мосту напротив Кремля. Владимир Путин голосовал бы за Юнуковича. Он ю. Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да? Кстати, вы нет, мне такие хочет, вопросы не задаете? Не порвить, нет, да. нет, да? Так, вот сейчас вы скажете, и у вас лежат лицензии, вот если этого процитировать. Это, это уже пошло вы, в прямой трансляции. трансляции. Да. Мне трудно давать советы. Мне кажется, что главная проблема Украины – это сохранение государства. И вы должны такой формат государства предложить, который бы был жизнеспособным. Я не знаю, что это такое. Я понимаю лицемерие и фарисейство Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, автор конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено. И с местным управлением тоже. Он на днях протащил поправки об отмене выборов мэров, депутатов. Роскомнадзор запретил использовать слова «вторжение, нападение, война» при освещении войны против Украины. В России намерены считать изменой Родине любые действия против войны в Украине. Об этом заявили в Генпрокуратуре. В ведомстве напомнили, что наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. На фото догадайтесь, на каком из снимков антивоенная акция в Питере, а на каком в Праге. Мощные взрывы гремят в Мариуполе. Как думаете, кто из пропагандонов первым скажет, что всегда хотел мир? с Украиной и не поддерживал войну. Симоньян, Соловьев, Скобева, Киселев и Лишейнин. Евросоюз объявил о полном закрытии воздушного пространства для российских самолетов на фоне военных действий в Украине. Также Евросоюз запретит работу РТ Спутник на своей территории и введет новый пакет санкций против режима Лукашенко. Близко к себе не подпускает, боится, что у Шойгу Шарфика у Герасимова Табакерка. Важно напомнить, что изначальной целью нападения Путина на Украину было обеспечение безопасности России. России. Россияне еще никогда не чувствовали себя так безопасно. Путин конкретно обделался и поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы. Напряжение ситуации в Украине перешло на новый уровень общественной опасности. С помощью ядерного оружия Путин решил оказать психологическое давление на Запад. Планы по молниеносному захвату Киева оказались нежизнеспособными. Владимир Зеленский занял сильную позицию, поэтому Путин принял решение повысить ставки и принудить Киев пойти на переговоры. При этом эксплуатация Москвы и образа ядерного чемоданчика может играть на руку Киеву. Это говорит о слабости Москвы и ее неспособности вести военные действия. Он высказывается в том смысле, что э, из-за агрессивных высказываний, как он говорит, э, лидеров НАТО, он принял решение так сказать, поставить очередную категорию э, тревожности которая означает повышенную боеготовность ядерных сил. Мы прекрасно понимаем, так сказать, две вещи. Начну сначала. Первая причина этого, ну, наверное, такой причиной является некое поражение российской армии в Украине, потому что мы видим, что войска толком не продвигаются, если продвигаются, то с колоссальными потерями. Ни одна из задач, изначально поставленных, как задача для Министерства обороны не выполнена. Выражаясь, так сказать, каким-то там военным языком, можно сказать, что наступление захлебнулось. И очевидно, что победных реляций нет и быть не может. Соответственно, надо уходить оттуда, в общем-то, с военным позором. И этого перенести он не может. Тем более, что действительно западные силы не только воюют на полях сражений, но и применили свое основное оружие, это финансы, исключение из системы Свифта, замораживание аваров российских, вот этого фонда национального благосостояния, который представляет собой золото-валютные ресурсы. В связи с этим, очевидно, стало так это обидно президенту, что он решил заняться ядерным шантажом. Такое название, оно такое устоявшееся, полностью соответствует. Э, так же, как и ты, я искренне полагаю, что э, реального боестолкновения на почву э, ядерной бомбардировки не состоится. Не, я мы, тоже, та, я... мы также ждали и, и вторжения в Украину. <свят> мы тоже думали, что оно не состоится. Однако в 4 часа утра оно состоялось. Это неприятная ассоциация, но вся она и та, и другая, она измеряется, очевидно, в процентах. То есть, наверное, когда мы говорили о начале войны, мы предполагали, что это может состояться с вероятностью 20-30%. Сейчас мы можем говорить, что оно может состояться подобное действие с вероятностью 1%. Ну, потому что уж больно разные, разные события. Война на Украине с помощью обычных оружий, так сказать, это, обычного оружия, это одна проблема. И вот за три дня злые языки утверждают, что погибло там, 5 тысяч человек. Ну, не 5, я слышал, 3,5-4 там где-то. Разные цифры, да. они, они могут гулять. Да. Значит, мы отчетливо понимаем, что в случае применения ядерного оружия, как показала Хиросима и Нагасаки, мы имеем два примера, значит, там за один день погибает 300 тысяч человек. Это при тех слабых боезарядах, которые были обрушены на Хиросиму и Нагасаки, сейчас заряды в сотни раз превышают по мощности. И, соответственно, в случае попадания в крупные города мы совершенно спокойно можем иметь миллионы жертв э, из-за денег. Первое. Вот то, что называется тактическим ядерным оружием или оперативным ядерным оружием, оно как раз по мощности сравнимо с тем, что было в Хиросиме и Нагасаке. Потому что стратегические бомбы, еще раз говорю, в сотни раз мощнее, чем то, что применили в Хиросиме и Нагасаки. Это раз. И второе, второе, что порог начала большой войны со взаимными ударами, тысячами боеголовок, несравненно более мощными, чем Хиросима и Нагасаки, порог наступления, так сказать, вот этой глобальной ядерной войны, он резко снижается.